Друзья, всем привет! С вами мной Пистомин Геннадий. И сегодня я расскажу о прекрасном сервисе, с помощью которого мы избавляемся от засорения нашего телефона, либо iPad, устройства, с которого мы вещаем в Перископе. Как вы все знаете, в Перископе все видео сохраняется всего 24 часа. И... Единственный способ сохранить его, это если поставить галочку в устройстве, чтобы он сохранялось на устройстве. Но это не всегда удобно, так как устройство имеет ограниченную память и в результате устройство засоряется. Второе неудобство, которое, с которым мы сталкиваемся, это то, что мы не видим ни сердечек, ни тех комментариев, которые, ну, когда сохраняем на устройстве, не видим этого. То есть мы видим только видео. Видео получается не совсем понятное для тех людей, которые э, смотрят, допустим, если его закачать уже на наш ресурс там, в YouTube, либо на какой-то сайт. Есть такой сайт, как PageMe, э, с помощью которого все эти проблемы или вопросы решаются. Синхронизация, ну, регистрация и синхронизация очень простая. То есть через Twitter э, мы нажимаем... Так сказать, зарегистрироваться и он нам синхронизирует через twitter и следовательно все вся регистрация все очень просто там нажмете ОК, OK, и вы зарегистрировали все в результате после чего все видео которые вы будете транслировать в перископе или уже транслируете да они будут у вас автоматически здесь появляться и будут сохраняться на этом ресурсе следовательно давайте сейчас откроем последнее Мое видео так. это было фотографии о мобильной фотостудии, как ее сделать. Так, всем я ввел вчера. Так, пауза. И здесь мы будем наблюдать, сейчас я чуть-чуть промотаю. А, сейчас я быстренько расскажу, из чего Еще чуть -чуть. И... вот, Следовательно, здесь будут эти сердечки, как в перископе. Вот видно, каждому видео написано, сколько человек поставил за эту трансляцию, так сказать, лайков. Почти 2500, ком комментарии будут появляться и так далее Следовательно, отсюда мы можем это видео вставить на сайт Те, у кого есть сайт Вставить вот ссылочку на это видео Либо прям вставить его в сайт внутрь Там а есть специальный <coughs> код Плюс поделиться в соцсетях, если вы в них есть А также самое главное, это скачать себе на компьютер вот, сохранить, если это вам нужно, опять же, если вы хотите с ним поработать, его там немножко пообрезать, по либо еще что-то, то есть вот это очень и очень удобно становится. Здесь я нажму отмена, я уже это видео скачал, вот. и следовательно вот такой вот простенький сервис облегчает нам работу, ну и в принципе очень удобен. Так, и в заключение хотел сказать, что подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на данном сервисе, он абсолютно бесплатный, вот, можете в Твиттере, добавляемся в Перископе, каждый день рассказываем о чем-то интересном и важном, и нужном, но ну, иногда в выходные дни гумимся просто. Ставим лайки, подписываемся, если есть комментарии, задаем вопросы. Ну и желаю всем успехов с Перископом. Все, пока.